Можно ли работа с духом когда спишь во сне Возм... вот так вопрос возможно ли работа с духом когда спишь во сне да. она не воз... она не то что возможно она происходит постоянно все время а во сне тем более... Особенно, когда человек находится в состоянии пробуждения, духовного пробуждения, когда человек находится в состоянии э, поиска себя, э, перемены в себе своего внутреннего составляющего. То есть, когда человек перестает просто выживать, и жить и вдруг начинает устремляться наверх к творцу к высшим силам чего-то там с ними начинать контактировать чего-то с ними начинать как-то вести какой-то диалог начинать их понимать то есть человек начинает изучать свое подсознание Все свою понятно. душу свою свой дух свою интуицию, что такое Бог, что такое Творец и так далее, и все вот эти тонкие части себя, тонкие миры себя, понимаешь? И, и начинает осознавать, кем он есть, что он есть гораздо больше, чем личность и физическое тело. И, естественно, эти все сути выходят с ним на контакт, и, естественно, они с ним работают, и, естественно, они с ним взаимодействуют и, конечно же, исправляют его. Причем сначала это происходит во сне, потом во сне это все происходит уже в такое состояние, что уже не понимаешь, то ли ты спишь, то ли ты не спишь, то ли ты наполовину медитируешь, то ли уже... Уже у тебя то ли сон, то ли пронесон, то ли унисон, ты уже вообще не понимаешь, что ты делаешь. Что утром встал, вроде полон сил, но четко понимаешь, что ты ночью не спал. А с тобой происходило что-то такое, ты не знаешь что. Грубо говоря, по большому счету, тебя работали. Понимаешь? Твою личность, твой ум, твое физическое тело работали твои высшие аспекты. В первую очередь, твой дух. И все пошли выше, которые над ним. Грубо говоря, тебя работали. Иногда да. это бывает болезненно.